Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Samsung. Просто-просто о гаджетах Samsung. В описании видео есть ссылочки на каналы и основной телеграм-канал новостной подписывайтесь обязательно вайбер есть также дорогие друзья и вы будете в курсе всех последних новостей на моем канале ну а мы с вами переходим вот на такую интересную новость какие устройства samsung получит android 13 вроде еще не все даже обновились до 12 и даже некоторые до 11 android а информация уже появилась о том что в июле месяце начнется тестирование android 13 и я думаю что уже где-то август сентябрь сентябрь Скорее всего, смартфоны Samsung, которые вошли в этот вот списочек, получат Android 13 со всеми его фишками. И там он 5.0 будет стоять. Ну, дорогие друзья, это очень хорошая новость. Вообще, Samsung нас радует в последнее время. Радует тем, что если они до этого обещали, что смартфоны будут обновляться первых 3 года, то теперь они еще годишечку прибавили. И теперь 4 года. Смартфоны будут обновляться до новой Операционной системы И это действительно здорово Такого никто не обещает Ну, конечно, мы не, э, не имеем в виду э, Apple У них, а, ну, вообще Постоянно обновляются И до самых последних моделей, короче Вот, может, когда-нибудь и Они до этого дорастут Но здесь мы с вами видим, что вот 38 устройств написано Обновлят до да, Android 13 Также есть, дальше я чуть Покажу англоязычный сайт, где я вообще нашел эту информацию первую. Кстати, нашел ее давненько, просто все как руки не доходили записать. Но, тем не менее, вот, есть вот эта информация. Поэтому ждем и радуемся, что вот Samsung у нас так стали как-то оперативненько двигаться. Видимо, понимают, что китайцы их подпирать начинают, подпирать начинают. И у них отбирают своих-то пользователей. А китайцы молодцы, хочу заметить. Возможно, только китайцами скоро и будем пользоваться у нас в России. Ну, кстати, и неплохо будет. Хотя жалко, что если вдруг Samsung не станет. Но будем надеяться, что этого не произойдет. И мы все так же будем пользоваться Samsung. Это действительно хорошая техника и хорошо работает. Также еще есть, дорогие друзья, информация. Закон же приняли у нас в думе о том, что теперь, допустим, не только те дилеры, да, или, так скажем, те, кто имеет право торговать Samsung'ами. Но раньше это было непосредственно, кто был связан, допустим, с этой компанией, там Samsung, Toyota, там Apple и так то, далее, и тому подобное. А сейчас могут будут продавать эту технику все, кто захочет. Короче, поехал ты партию в Samsung, купил и можешь продавать ее на территории России. Это будет способствовать тому, что цены на эти э, смартфончики и технику будут снижаться, ниже будут. Потому что за бренд мы уже с вами платить не будем. Это тоже хорошая новостишка, дорогие друзья. Ну, если у вас есть еще какая-то интересная или вообще другая информация, то, пожалуйста, комментарий, лайк. Не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить видосики. Спасибо вам за ваше внимание, дорогие друзья. До свидания, всего доброго. И до новых встреч.